Друзья, в городе науки и искусств Валенсии проводится вот такая выставка китайского мастера тайваньского хунки. И это э, нержавеющая сталь, покрытая лаком Вообще безумие красок, дети просто визжат от восторга Супер! Эти птицы называются птицы любви И выше на террасе есть еще масса фигур Сейчас я поднимусь и посмотрю, что там такое А вот мы наверху, ух какой класс! три маленьких свиньи, называется вот эта работа, это носорог, очень красочно, очень ярко сделано, вообще, конечно, шикарно. Дети просто в восторге, безумие какое-то, супер. А вот этот шар, это двойная овца. <смех> это олень. Это у нас обезьяна с бананом. Банан на голове. А это дромидар, Одногорбый верблюд. А вот это, конечно, лапайская свинья. Под названием... Вот эта композиция еще с одной свиньей. Под названием «Все хорошо, то добавьен». Все прекрасно. И действительно. Ролик вообще шедевральный.